от общей площади, указанных в правоустанавливающих документов. И второе: сведения о наличии самовольных перепланировок в объекте недвижимости. Если изменилась общая площадь объекта, то надо выяснять, по какой причине это произошло. И анализировать возможность внесения данных о новой площади. В данные кадастра и реестра прав. А, ну вот тоже приведу пример. Трехэтажный таунхаус был приобретен в строительстве. Право собственности зарегистрировано в 2002 году. Площадь объекта по правоустанавливающим документам и выписке составляет 289,6 квадратных метра, а площадь, указанная в справочной кадастровой информации 295,1 квадратных метров, то есть общая площадь объекта увеличилась на целых 5,5 квадратных метров. В 2017 году объект продает, получает приостановку. Причина по данным реестра как бы различаются площади, причем самому Росреестру причина этого неизвестна. Поэтому регистрация приостанавливается на два месяца в связи с направлением запроса в районный отдел ГУИОН, то есть ПИП. Отправляет товарища самого в ПИП выяснять, чем дело. Приносит он справку, площадь увеличилась за счет самовольной перепланировки. Собственник просто сделал еще одну э, лестницу между э, э, тремя этажами, как бы первым, вторым э, и третьим. И вот за счет э, э, снесения вот этих вот, э, проемах э, между э, межэтажных э, перекрытий площадь увеличилась на 5,5 квадратных метров. Донесли эту справку в Росреестр и сделку зарегистрировали, так как внешние э, границы объекта не изменились. И в этом случае самовольная перепланировка и увеличение общей площади не препятствует регистрации права собственности на объект. А вот если бы общая площадь изменилась за счет пристройки к таунхаузу, на, в отношении квартир очень часто э, предбанник закрывает дверью, то во внесении таких изменений, а значит регистрации сделки, отказали бы без предоставления документов в отношении пристройки о правах на землю и разрешении занятию этой пристройки, без документа о согласовании пристройки или вот предбанника государственными или иными органами. А также при обнаружении сведений о перепланировке надо выяснять, возможно ли эту перепланировку в принципе согласовать. Когда она обнаружена, и вы видите об этом сведения в данных технической или кадастровой информации, согласовать перепланировку можно исключительно в судебном порядке. Тут надо учитывать положение постановления правительства номер 47 от 28 января 2006 года. В частности, положение пункта 6. Не допускается к использованию в качестве жилых помещений помещение вспомогательного использования, а также помещение, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Это вот как, как раз касается закрытия дверью предбанника или коридорчика. И положение пункта 24. Размещение над жилыми комнатами уборной, ванной, душевой и кухни не допускается. Вот последняя ситуация, когда приходили люди как бы по вопросу приобретения квартиры. Значит, кухня снесена, стена между одной одно, из комнат. В результате все вновь образованное пространство стало являться кухней. И согласовать эту перепланировку не, не удастся в принципе, если в ниже расположенной квартиры, такой перепланировки не сделано. Иначе будет нарушаться вот тот самый пункт 24, постановления правительства. Тогда не только ниже, но и по всей вертикали. Да, начиная с первого этажа. То есть вот единственное, кто может согласовать в суде, это в квартире на первом этаже, потому что под ним подвал, у него нет снизу жилых помещений. Но при этом суд будет учитывать официальное согласование, то есть пытаться получить решение суда, когда внизу тоже самовольная перепланировка не стоит. Тут проблема еще в том, что даже если вы сделку зарегистрируете, то покупатели такого объекта перейдут все риски неблагоприятных последствий самовольной перепланировки. А это что? обязанность потребования государственных органов за свой счет привести объект в надлежащее состояние. А в случае невыполнения такого законного требования, возможно, в принципе, вынесение решения судом о продаже объекта на торгах с возложением на победителя торгов обязанности привести объект в надлежащее состояние. Я просматривал всю практику по всей России, а, по поводу вот, вынесения решения такого суда. Я не нашел ни одного решения, потому что а, самые упорные уже в, в ходе судебного процесса устраняли перепланировку, потому что есть люди, которые не верят. Ну как же так, у меня заберут собственность, а вот так. А, то есть вот реально не нашлось ни одного действительно такого упорного или безумно принципиального, который бы довел до а, решения суда. А, обязательно надо разъяснять клиенту при этом там сносы стен вот если это не между кухней в принципе не выдаются требования в очень редких случаях выдаются если кто-то жалуется но ну, это же никому не известно из соседей вот по предбанник очень много обращений даже если как бы это дверь, которую человек, у него одна квартира, есть коридорчик. Казалось бы, он ничьих прав в общем-то не нарушает. Нет, добрые соседи все равно пишут. И вот тогда они получают такие предписания. И, собственно говоря, а согласовать, опять же, только в результате. Это называется реконструкция, которая производится по решению. И опять аналогия с чердаками и подвалами. Для земельных участков. Понятно, что площадь – важный момент, но помимо площади, важность представляет сведения о категории, о виде разрешенного использования участка, в принципе, что должно быть видно из свидетельства или выписки. Сведения об установлении границ участка тоже можно видеть из кадастровых сведений, можно истребовать у продавца, чтобы убедиться его межевое дело, оно должно у него на руках находиться. И сведения о градостроительных ограничениях и зонировании территории. Вот тут многие коллеги мои даже вот по консультации грешили тем, что не всегда эти сведения, считая их неважными, изучали и запрашивали. Ну, понятно, что если не установлены границы участка с соседями, то, возможно, вы купите потенциально тлеющий спор как раз по установлению границ. Если приобретается участок для коммерческого использования, тут как, вот, как раз надо смотреть вопросы зонирования территории, чтобы сопоставить э, планы покупателя на будущее освоение объекта э, с теми э, правилами застройки, которые установлены в зонировании территории. Э, если участок приобретается для строительства жилого дома, надо заглянуть а, и градостроительные ограничения, водоохранные зоны, особо охраняемые территории и разрешенную высоту застрой. Смешно, но лет 10 назад я столкнулся с ситуацией и свидетельства о праве собственности на землю, категории земель, земленаселенных пунктов, Разрешён, вид разрешенного использования для строительства жилого дома. Водоохранная зона есть, но она оставляет место для строительства дома. Но построить ничего нельзя, потому что разрешенная высота застройки в этом месте установлена 0 метров, 0 сантиметров. Это участок в зоне Суздальских озер в Выборском районе Санкт-Петербурга, и он такой не один. А для, жилья. А для жилья важным документом является справка о регистрации по форме 9 есть еще такая справка по форме 12, но это так называемая архивная справка, но ее выдают не все паспортные столы. Да и в принципе, как бы сейчас в форме 9 подлежит указанию данные о всех лицах, которые были зарегистрированы в этом объекте, были ранее выписаны. Ну, я всегда на всякий случай, по принципу лучше передеть, чем не давдеть, прошу попытаться получить форму 12. Из этой справки мы можем узнать не только о лицах, зарегистрированных в объекте по месту проживания или пребывания, но можем увидеть, что в жиле зарегистрированы дети, оставшиеся без попечения родителей или лица признанные недееспособными или ограничены дееспособными. Конечно, эта информация должна содержаться в выписке Росреестра ЕГРН, но на практике были случаи, когда эти сведения формы 9 были, а в ЕГРН ну, человеческий фактор. Туда сведения подали, а туда не подали. А ведь эта информация очень важна, так как в силу пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса, как вы знаете, Отчуждение жилого помещения, в котором такие э, оставшиеся без э, беспопечить родители дети или э, лица, признанные недееспособными ограниченными недееспособными, отчуждение такого объекта допускается только с предварительного разрешения у органов опеки и попечительства, несмотря на то, что эти защищаемые лица собственниками не являются. А... Вспоминаю, кстати, вот значение формы 9, а, такое вот оно, в общем-то, прекратилось в 2005 году, как раз когда а, из статьи 292 исчезло слово «не». А, оно исчезло в фразе а, «отчуждение собственником жилого помещения а, не прекращает право пользования им» членами семьи. Так вот, это не ушло. И, соответственно, теперь как бы, те лица, которые зарегистрированы и проживают в жилом помещении, в случае продажи их собственникам, могут быть покупателем выселены без предоставления другого жилого помещения. При этом, как у нас все всегда происходит, эти изменения законодательства, этот пакет был принят с целью э, развить ипотечное кредитование жилья в Российской Федерации. И исключения не сделали даже для несовершеннолетних детей. И дружными рядами по всей России детки, благодаря действиям наших ответственных многих родителей, пошли на улицу по иском о выселении предъявленными покупателями и продолжалось это где-то до 2008-2009 года, пока не вышли у нас сначала постановление Конституционного суда Российской Федерации номер 13 П от 8 июня 2010 года, а также можно сослаться на определение Верховного суда. Номер 5-КГ 13-88 от 15 октября 2013 года, в котором было разъяснено, что если в помещении зарегистрированы несовершеннолетние дети, не являющиеся собственником, да разрешение органов опеки получать не надо. Однако, если в результате эти дети останутся без прав на жилье, то такая сделка может быть признана недействительной, как сделка противная основам правопорядка и нравственности. Ну или как минимум за такими детьми, несмотря на продажу объекта, будет сохранено право пользования, их право проживания в отчужденном жилом помещении. Тут можно сослаться на определение Верховного суда от 16 апреля 2013 года 4-КГ – 13-2. Ну, а то, что там будут проживать дети, также не порадует покупателя, приобретшего такую квартиру. Я думаю, он покупает ее не для, того, не для этого. Вот. Так вот, а до 2005 года у нас эта форма 9 имела очень существенное значение. А при этом... Долго боролась коллегия, палата, потому что отказывали паспортные службы в ответе на адвокатские запросы по истребованию информации. Приходилось нам, э, так сказать, вступать в сговор с, с коллегами из правоохранительных органов, чтобы получить все-таки информацию. Ну, э, вот один случай, мне памятен до сих пор, э, где-то было в девяносто шестом году. Мы все-таки получили ответ на адвокатский запрос в форму 9, но очень сильно его задержали. И, в общем-то, эту справку везли уже в нотариат, где ее ждали. Продавец, а, продавец предоставил форму 9, полученную буквально несколько дней назад, где в квартире вообще никого не было прописано. Ну и, в общем-то, так, такое благостное настроение, сидим у нотариуса, ну, может, подпишем, подписали договор, так сказать, на бланке уже лежит он на столе, и тут входит курьер, вносит эту справку, из которой мы видим, что там 9 человек прописано. А секундная пауза. Продавец, хватает свои э, документы, свою справку со стола, избегает. Покупатель, хватает два экземпляра нотариального договора на бланке, засовывает в рот и начинает жевать. Мы с нотариусом критим, не надо это ничего, не это, но ну, еле вытащили у него изо рта это все, хорошо, что проглотить не успел. Вот, понимаете, даже вот до такого доходило, на Невском 8 это было, не помню, как фамилия нотариуса, в общем, тогда это такое вот значение. Тем не менее, сейчас все равно а, мы, а, я вот, например, а, так сказать, всегда получаю от всех прописанных несобственников материальное заявление, в котором он заявляет, что он знает о предстоящем отчуждении а, и гарантирует или обязуется, что в течение там, определенного срока с такого-то момента он освободит э, от проживания квартиру и снимется с регистрационного учета в ней. Это, но в отношении а, детей несовершеннолетних, которые не являются собственниками, а, этого, в общем-то, недостаточно, потому что получается, что теперь дело покупателя заботится о том, чтобы родители, продавшие ему объект, не только выписали своих несовершеннолетних детей, но и зарегистрировали их. И, и при этом даже надо смотреть, чтобы это, если дети выезжают из 100-метровой квартиры, а потом будут зарегистрированы в 9-метровой комнате в коммуналке, то такая сделка тоже может поставить вопросы о том, не нарушены ли права э, ребенка. Причем иск-то у нас может предъявить и органы опеки и попечительства, но чаще это делает прокуратура. Поэтому надо строить так схему сделки, чтобы, ну, получается, нам, покупателю, нам, как его, так сказать, юридическому гаранту заботиться о том, чтобы эти дети были зарегистрированы в помещении не худшем. При этом помним, что дети до 14 лет, то есть малолетние, могут быть зарегистрированы, проживать в жилом помещении только вместе с одним из родителей, но никак там ни с бабушкой, ни с дедушкой я что подумал, если человек даже дает такое нотариально заверенное заявление, то потом же, значит, не стопроцентная гарантия, потом можно разыграть спектакль, либо говорить о том, что отказ от своих прав недействительный, либо прикинуться просто больными, потом замучиться с экспертизами. Ну, понимаете, тут совокупность действует. Ведь у нас норма пункта 4 статьи 292 никуда не делась, даже без этого нотариального заявления она действует. С момента отчуждения жилого помещения члены семьи собственника утрачивают право пользования жилым помещением. Еще плюс нотариальное обязательство. Тут максимум, что может быть в отношении людей, так сказать, ну там, либо очень молодых, либо очень пожилых, в принципе, суд может сохранить за ними на какое-то время право пользования этим помещением. Как правило, вот я в последнее время считал, это 6 месяцев сохраняют, чтобы он типа, мог разрешить свои вопросы нового жилища. Но при этом, как только этот срок истекает, автоматически исполнительный лист выдается. Но не всегда, к сожалению, Сергей Викторович, можно добиться от продавца, чтобы все лица, прописанные в жилом помещении, были выписаны оттуда до сделки. Встречка и так далее. Но как бы, если продавец покупает, продает и тут же что-то покупает, ну, в любом случае с него тоже можно получить нотариальное обязательство вселить своих членов семьи в это жилое помещение. Это тоже будет содействовать получению как решения аргумент да, как аргумент к выселении. А вот, а еще, а еще лучше, если это возможно, потребовать их, в принципе, наделить правом собственности э, во встречном приобретаемом жилье. Но это уж как получится. Э, поэтому ну, не всегда, к сожалению, это получается. Поэтому все, что мы можем сделать в такой ситуации, ну кроме того, еще раз вот, хотел в конце сказать, но скажу сразу, никакая экспертиза не дает стопроцентной уверенности, что все будет хорошо и пройдет без сучка без задоринки. Да, да. И, строить надо схему сделки, а так, чтобы даже мотиву у всех лиц, которые так или иначе в ней участвуют, что-то вот причинить какой-то ущерб продавцу, а если есть хоть малейшая возможность настаивать на том, чтобы Денежные средства продавец покупал не только после получал после перехода права собственности, передачи объекта по акту передачи, но и выписки всех лиц, которые зарегистрированы в квартире. Это На этом надо настаивать. Но это возможно обычно только в случае так называемой прямой продажи. Когда есть продажа встречная, там выписка происходит только когда зарегистрированы оба объекта и продавцы и члены его семьи выезжают в то помещение, которое они одновременно с продажей приобрели. А вот. Да. Могут быть признаны. Вы имеете в виду, когда там дети просто не совершенно... Да. Постановление Конституционного суда номер 13-П 08-06-2010 определение Верховного суда 5-КГ 13-88 от 15-10-2013 когда сохранено было за детьми несмотря на отчуждение это определение Верховного суда 4-КГ 13-2 от 16.04.2013 года так а у нас перерыв между парами ну, так а, что, что спросили да пожалуйста так Ну, это зависит, во-первых, от того, как выполнены эти работы. Если они выполнены, я имею в виду, работы по пристройке веранды належащим образом, то есть было получено разрешение на реконструкцию объекта, был сделан проект, потом была выполнена пристройка, был получен акт ввода объекта в эксплуатацию и были внесены все изменения, в кадастр и в ЕГРН, то можно говорить о том, что объект стал новым. Если же этого ничего не было, то эта пристройка самовольная и до тех пор, пока не будет решения суда узаконивания этой самовольной пристройки, мы считаем объект старым, при этом, что касается скрытых дефектов, а Это можно делать всегда. Эксперты разберутся, повлияла ли э, эта пристройка на появление этих э, скрытых объектов. Вопрос только для чего это сделать. Видимо, я предполагаю для того, чтобы э, потребовать от продавца уменьшение продажной цены. Да? При этом сохраняя э, за собой право собственности, не расторгая договор купли-продажи. Ради бога. При этом какого-либо уведомления продавца о том, что покупатель, собственник нынешний, делает какие-то экспертизы, не должно быть. Если продавец не согласен с выводами экспертов, что он делает? Он ходатайствует перед судом о назначении судебной строительной технической экспертизы. Да. А я на месте продавца все равно бы ходатайствовал о на назначении судебной, строительной технической экспертизы. И если эксперты не дойдут никаких недостатков, то покупатель иск проиграет. Не надо было так делать, как говорится. Потому что в том-то и дело, что эксперты, назначенные судом, предупреждаются об уголовной ответственности. А те, кто делают несудебную экспертизу, нет. Понимаете? Так что это вопрос времени доказанный. Кто какими доказательствами апеллирует? Поэтому обязательно продавцу надо это, если эксперты скажут, что дефектов нет и невозможно установить были ли они, получается, что покупатель не доказал наличие скрытых объектов на момент покупки. Так, ну, может быть, еще есть вопросы по пройденному материалу, пока дальше не пошли. Давайте уж раз пошли по вопросам да да так так так так встречаюсь это это следующий вопрос который я хотел осветить Так нет. согласен, это мужа должно было быть на сделку? Не должно было быть. Они приватизировали, это безвозмездная сделка, это имущество не попадает в режим общей совместной а собственности. Скажите, а муж был зарегистрирован на момент до заключения договора о приватизации в квартире или нет? написал отказ. Написал отказ. А, ну, а в этой ситуации он не, не вправе претендовать на деньги, но он вправе продолжать жить в этой квартире вместе с новым покупателем. До тех пор, пока покупатель радостный таким соседством и таким жильцом, как-то не разрешит вопрос с его женой. А вот теперь переходим. Как раз следующий вопрос, уж извините, я сейчас его озвучу пока вот. Это, что надо, это ряд особенностей проверки объекта в зависимости от оснований приобретения права собственности. Так вот, как раз первым пунктом у меня идет приватизация жилья. И ответ на ваш вопрос содержится в статье 19. Федерального закона от 29.12.2004 года номер 189-ФЗ о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации, который устанавливает, что члены семьи собственника или бывшие его члены семьи приватизированного жилого помещения, которые в момент приватизации данного жилья имели равные собственником права пользования этим помещением то ли были постоянно прописаны или были включены в ордер или договор социального найма, сохраняет свои права пользования в случае отчуждения собственников, без всяких ограничений. То есть фактически для таких лиц эта норма устанавливает право пожизненного пользования жильем таких лиц, и прекращено это может право только по их воле. Многочисленная с 2005 года судебная практика о попытках выселить таких лиц одни от отказы. А вот если он дал согласие на продажу, то тем самым он как бы подтвердил добровольное прекращение. Вот это важный момент, если он нотариально вот как раз сделал такое, что всегда получается вот в отношении таких лиц простых членов семьи собственника можно брать, согласие можно не брать, но нельзя совершать в принципе сделку, если у вас есть такой член семьи собственника, который имеет вот такое пожизненное право проживания. Вот если он дал согласие, вы идете. В выписывать его, ссылаясь на это э, обязательство. Это даже не согласие. Это обязательство. Тем самым он добровольно прекратил. Но то, что сказал Сергей Викторович, тоже имеет место быть. Заблуждался, больной, жена обещала половину денег и т.д. и т.п. А может, вообще ему покупатель нравился? Да, да, да. И вот тут, понимаете, да, нотариальное заявление, но это не сделка. Да, он, он сегодня его дал, а завтра как бы Мое слово, передумал. Моё слово. Хочу даю, да, хочу, да, хочу забираю. Да да, да, да, да. Хочу даю, хочу забираю. А поэтому, ну, совершенно точно, ни на какую половину денег от жены он претендовать не может. Ну, вот, жить у покупателя... Может понравился. Да, да. Ну, все, что он может. Такие ситуации есть, они патовые, к сожалению. Пока вот как-то мирно не, не разрешится, ну, извините, иногда даже до уголовщины доходит, да, бытовой. Вы знаете, эта практика всегда основана на том, что они не живут в этом э, помещении, э, что, э, э, понимаете, ведь прекратить добровольно право пользования можно разными действиями, в том числе и непроживанием без уважительных при, э, причин в этом жилье. Это, это понятно, что, кстати, да. Да, да. Если он, да, мы, мы выселяли таких людей, был конкретный случай, тоже муж, но он уехал в другой город. У него там сложилась новая семья, то есть бывший муж. У него там дети ходят в школу, он там работает, что мы предоставили эти доказательства суду и суд сделал вывод, что он добровольно прекратил свое вот это вот данное ему этой нормы и право пользования жилым помещением. Да, конечно. Но если человек живет и не хочет выписываться, ну нет такого решения суда, ну правда. Детей-то это вообще, я про детей сказал, детей-то это просто, это особо... детей это могилы. Да, дети, защищаемая особо категория лиц, так же, как и э, недееспособные, ограниченные дееспособные <свят> вот, Так что, как бы, это действительно такое право, которым при этом, вот что будет, если есть такое нотариальное согласие, вот здесь, возможно, варианты. А, возможно, суд последует... Извините, он нарушает права добросовестного покупателя. Он ему на момент сделки сказал, я выпишусь, я освобожу, я добровольно свое право прекращаю. Я считаю, что в данной ситуации суд должен его выселять. Но, к сожалению, у судей может на это быть своя точка зрения. И вопрос, что будет превалировать в каждом конкретном случае, разрешаться может по-разному. Да. практически Потому да партия, нет. зачем нет нет зачем это в отношении это в отношении детей а, ну вы знаете а, тут сколько профессионалов столько и мнений наверное но я считаю что если человек а, а, снялся с регистрационного учета на он совершил совершенно четкое действие по добровольному прекращению своего права пользования жилым помещением. И э, где он дальше будет прописан, у нас сейчас взрослые люди могут быть нигде не прописаны, это их личное дело. А то, что требуют риэлторы, это, э, извините, перенос того, что, допустим, я им на лекциях говорю про э, прописку детей, детей да, только именно потому, что э, как бы они особо защищают лица, да? а именно детей, которые имеют родителей, но вот которые действиями родителей, у нас же родители всегда э, действуют во благо, да? На, так сказать, во благими намерениями у нас, условно, дорога куда? В ад. Поэтому они вот продали, в стройку вложили, как бы стройка грохнулась, попали в число, так сказать, обиженных, оскорбленных дольщиков, да? дети остались на улице. Вот они хотели как лучше, а вышло как всегда, как уважаемый Черномырдин говорил. Поэтому, как бы, но в отношении взрослых, нормальных людей, я считаю, что это избыточное требование. И даже если такой гражданин в результате своих действий остался на улице, но ну, это его личная проблема, свобода решения. Вы что-то хотели еще? Да. Знаете, тут вот еще есть: вы знаете, есть всякая практика. Как говорится, иногда проигрываются такие дела, которые, мне кажется, надо просто приложить массу усилий, чтобы его проиграть. Но у людей это получается. Поэтому ну вот поэтому вы здесь сидите, как бы, да, и слушаете. А я ведь не могу сказать, что я вот гуру в последней инстанции. Я прекрасно понимаю, что есть решение и в такую сторону, и в всякую. И тут надо разбираться. Извините, у меня тоже вот элементарный вопрос приходят. люди, А у них три отказных решения по элементарному вопросу о определении порядка пользования. Ну ладно, я вижу, что адвокат накосячил, первый, который, а дальше-то. Вроде все правильно делали, как бы, да, начиная разбираться, в чем же дело. Знаете в чем? А, ответчик, одна из ответчиков, учит сына районного судьи, которое делал подсуд. Понимаете? А, а когда ты судишься не только с ответчиком, но и с судьей, надо действовать так. Извините, мы выиграли это дело, но до этого мы сделали кучу вещей, докупили там доли в этой квартире, там до одной-второй. ну, В общем, не буду в деталях рассказывать. И, и просто поставили в ситуацию, когда уже ну, либо выносить неправосудное решение, либо выносить решение в нашу пользу. Вот это решение было получено, естественно, оставлено в силе городским судом. То, что вы сказали, я бы не назвал это практикой. Это просто встречающийся вариант мошенничества. Получить деньги, убежать, прибежать, а деньги оставить. Вы знаете, паспортная служба, я вам так скажу, тут ко мне полгода назад приходят и говорят, папа взял, выписал ребенка один. Я говорю, как так-то? А потом э, смотрю, 713-е постановление правительства. Ничего не изменилось. Инструкция вышла, ФМС. Теперь можно. Теперь папаша приходит без мамы и выписывает ребенка. Понимаете? А, право, правомерно это действует. А, а, а что говорит паспортное слово? А у нас с 95 -го года прописка носит учетный характер и никаких прав не порождает. Право на жилье это одно, а прописка это другое. Делаем, что хотим. Оспаривайте, признавайте право проживания, используйте другие инструменты. Да. Конечно. да, конечно. Именно И этого многие можем. ждут. Кто приходит на консультацию, я им говорю, вот сколько там, приходите через 4 Пу года. Пути, пути, будем пути. работать, пути. да. Пути. Да. Это еще... На кого? На новых собственных. На новых собственных, очень просто в соответствии с, с общими положениями гражданского кодекса по договору купли-продажи приобретается ровно тот объем прав и обязанностей, который принадлежал продавцу, если иной не установлен договор. То есть этот порядок, я знаю про попытки, что типа я этот порядок пользования не а, так сказать, заключал после покупки, это все сделано у нас, потому что только в Санкт-Петербурге, Продажа комнат осуществляется путем покупки доли и передачи, за которые закреплено право пользования. Во всем другом цивилизованном части Российской Федерации у нас есть свидетельство на комнату, понимаете, там этот вопрос в принципе не стоит, но у нас так. И э, я точно знаю, что были даже такие решения, опять же говоря, про прецеденты, но абсолютное большинство действует э, судов правильно. Приобретается ровно э, тот э, объем прав и обязанностей, а значит для покупателя тот порядок пользования долями, который был ранее официально установлен законно, для него имеет полное действие. Слушайте, я вот э, статью не помню. Это глава договор купли-продажи и общее положение об обязательствах и о сделках. То есть смысл такой этих статей, что ты, когда покупаешь, ты ведь что такое право собственности? Это совокупность неких прав и обязанностей, законно установленных. Когда право пользования, владение, пользование, распоряжение. И, соответственно, ты приобретаешь ровно тот объем, который имел продавец, ни больше, ни меньше. Еще вопрос. Вот когда расходится площадь помещения, мы это оговорили. Вот когда площадь земельного участка расходится документально, слушайте, но это тоже надо проверять, именно потому что это очень часто возникают споры по этому поводу. И тут может быть чему верить? Прежде всего, надо верить историческим правоустанавливающим документам, записям Росреестра, о правах собственности. Когда мы судимся по поводу границ земельного участка, суды прежде всего стараются соблюсти как раз те площади, которые были указаны в правоустанавливающих документах, причем исторически. То есть, если у нас свидетельство права собственности, а по кадастру больше информации, это дает нам право разбираться, в связи с чем. А, как бы, и, и исторически смотреть, какой же действительно был предоставлен земельный участок и за счет чего увеличилась площадь. Ведь когда приходят кадастровые инженеры на земельный участок, они меряют по границам, указанным собственником. Вот стоит забор. Да? Он здесь исторически стоял. Вот они меряют, и получается, что человеку давали а, там, 6 соток, а у него 8. Тогда мы разбираемся, а чья это земля? Вот сейчас только, только что у нас был такой спор в Гатчинском районе. Выиграли именно потому, а, что а, так сказать, в, у нас в свидетельстве о собственности, например, 12 соток, по факту 11 у соседа, православляющих, 12 соток, по факту 13. Он доказывает, что забор здесь стоял 15 лет. Да хоть он стоял там со времен царя Гороха, решение в нашу пользу. И обязал суд перенести соседа этот забор, который исторически там стоял. Потому что прежде всего православляющий документ. А дальше разбираемся. Если площадь увеличилась, за счет чего это произошло? Что было? Присоединение, администрация додала землю на правах выкупа или что? То есть в любом случае это повод э, разбирательства и э, повод подозревать, что может быть исторически прихватизировали у соседа что-то, потому что как? Если ничего нет, а чудес не бывает, просто так земельные участки не растут. А. Да вы поймите, но ну, а система измерения, если у вас в свидетельстве написано 12 соток, то как вы не мерьте, в результате у вас должно получиться 12. Понимаете? А если не получается, то может быть это и сокращение, и увеличение. Ну вот сокращение может быть, а увеличение за счет чего? То есть э, ситуации, когда действительно... Человеку давали 12, а ему физически невозможно дать 12, потому что все, все здесь замежевали, закадастрировали, он сам подписал соседям границы, а здесь у нас государственная земля, и граница проходит здесь. И в результате корректируется, у него получается не 12, а 11,5. Вот такие случаи бывают. А вот вырост земельного участка возможен только за счет чего-то или за счет кого-то. Давайте все-таки на 5 минут мы сделаем перерывчик, если коллеги не возражают. 5 минут? Захуньте и выдохните. Да. Только дайте отдохнуть, то это да. не для вопросов. Да, да, да. Пойду я выйду, забираюсь, чтобы да, да, выкурить, да. Простите, вот да, на не да. Курю, простите, Сергей Сергеевич, вот есть недостаток. Не-не, я за... Александр Николаевич, убегайте быстрее, а то ведь не дадут отдохнуть. Сюда сейчас. причина, потому что у нас 200-2013, по-моему, по, по 2015 год они почему-то сказали, что никаких согласий не нужно. Но, как я предполагаю, они надеялись получить общую базу данных зацеп. расторжение Он ну, был случай, когда не знаю по какой причине, был сменен паспорт. И в новом паспорте а, продавца стал бы отсутствовал. А при этом сделка а, была совершена уже после того, как, а, когда он упал объем, когда паспорт у него был на руках. И а, в результате а, этот продавец продал квартиру, подписал материальное заявление о том, что он его приобретал. А, брака. Ну а потом объявилась успруга и одну вторую полю объекта у покупателя добросовестного отсутствия. Отсудила почему? Потому что формально собственником половина была, ну как юридически, но не официально, да. Соответственно, эта половина выпала из ее правовладения из ее воли. А значит, статья 302, защищающая права добросовестного в данном случае, не действует. есть. И на ну, второй раз, да, товарищ, получил деньги и ехал, ищи, и высли, а, Дальше, а, проверяем, оплатил ли наш продавец, когда он покупал объект, цену, цену объекта в свою В принципе, отсутствие оплаты по предыдущей сделке не может привести к изъятию а, добросовестного приобретать. Потому что в то продавца вылазит в проект, он просто денег не получит. Но эта норма будет действовать только в том случае, если ваша сделка будет завершена. То есть объекта добросовестного покупателя будет передана, его собственность будет зарегистрирована. А если э -э, прямо в плане <coughs> вашей, э -э, так сказать, сделки или регистрации пострадавшая сторона обратится, узнал, например, что на направленные документы да, с иском, а расположение договора при продаже и вот обеспечении и иском будет наложен арест и запретом чертей, то ваша сделка не завершится. И чем там все закончится, большой вопрос. Поэтому, как и тут, вот, надо, конечно, требовать от покупателя, ну, а если он эти документы тракал, к сожалению, такое бывает, ну, тогда обрисуем покупателю все риски, ну и понимать, что, по крайней мере, при грамотной системе расчетов, там через банковскую ячейку, депозит надавился или банковский, кредитив продавец просто не получит своих денег. И, в общем-то, все неприятности закончатся необходимостью расставлять сделку возвращать деньги. Далее. Договор дарения. Ну, выясняем просто отношения между дарителем и одаряемым как. Мотив Если я не понимаю, по какой причине они человек подарили не, целую недвижимость по здоровому лесу, и не могу это выяснить, получить подтвержденное объяснение, я лучше порекомендую от какой сделки отказаться. Опять же, хотя бы потому, что право добросовестного приобретателя действует только при приобретении, так и называется. Поэтому дарение права добросовестного приобретателя. А, ну и вообще, это вызывает вопросы. Всегда. То есть я не говорю, что надо обязательно отказываться, но копать эту ситуацию, пытаться выяснить, но можно. Простите, это была хорошая референциация. Такое, что вы сейчас говорите, между нами девочками, как говорится, старушка жила одна, сын, взрослый сын, давным-давно они за дом, за своим мамем, и за ней ухаживала. Ну, в общем, так, женщина, живущая в этом же доме, приносила ей продукцию. Кончилось тем, что э, старушка подарила квартиру этой женщине. После смерти сыночек тоже кинулся в суд. Она вся больная, ничего не соображала, возраст до 80 уже там где-то признать говорю дарение десятка. А это был незаконный основе. И вот молодец, адвокат раскопал, покопался. Ты столько-то, столько-то лет ко мне даже не приезжал, и моими единственными друзьями были голубы. После этого все равно чуть-чуть начала принимать душ прямо на лестничной клетке, если можно так это выразиться, ну и ходить в туалет на улице. А, вот, а когда холодно, ту же лестничную клетку. Когда терпение кончилось, несколько раз вызывалась, полиция вместе со специализированной скорой помощью убежала ни с чем. И только вот только в один раз а, она а, стала кричать из двери, что ну, когда полиция стала что она поливает себе бензином водожур, только это дало право ее принудительно госпитализировали, потому что принудительная госпитализация у нас возможна только если человек создает угрозу для своей жизни или для жизни окружающих. ее госпитализировали, она тогда пролечилась в Сибирского, потом ее отправили в ПНД, где она умерла. Причем ПНД по неиску ПНД она была признана недееспособной, когда наследник да, оформлял наследственные права, выясняется, что квартира зарегистрирована на другом лице. Выясняется, что она была подарена, а, так сказать, этой женщине по договору в простой форме. А, а, вот, кстати, чем еще это тем интересно? тем, что когда мы запросили, мы попросили суд запросить а, все документы а, из Росреестра, пришел ответ а, о том, что в архиве Росреестра договор в простой письменной форме не найден. Это к тому, как мы полагаемся на Росреестра. По какой причине как, но тем не менее, а, так сказать, естественно, э, оспорил право собственности, и как наследник получил свою квартиру. Дальше. Случай по времени совпадает, совпадают, если у меня неадекватны? Да, и... вот это <смотный> и, и, и смотрит. <смотный> Дело в том, что эта женщина а, не обращалась никуда во время своего заболевания. И первый диагноз ей были поставлены спустя а, несколько лет, когда она была принудительно госпитализирована. И, а, как бы, на самом деле, я здесь сделал ошибку, я тупо назначил экспертизу, ну, попросил назначения экспертизы, а, был очень уверен, что если она, там, например, в 2005 году в таком состоянии была, потому что в 2003 году она точно уже была в этой полной деменции, и, вот, и получила ответ экспертов о том, что, извините, это невозможно установить, несмотря на все последующее. И тогда пришлось когда, -то сказать, перед судом о, о допросе свидетеля и назначении повторное Картизой, а, уже отправили в Москву, а, допросили двух свидетелей, которые в ярких красках рассказали, как они жили все это время, что в 2003 году уже вся беда эта развивалась. Ну вот, да, это была недоработка, и потому, что мы не психиатры. Вот, например, это, допустим, самое опасное психиатрическое заболевание, которое я считаю, это старческий атеросклероз. На самом деле это не психиатрические заболевания. Говорят, что атеросклероз сосудов головного мозга есть у каждого после 40 лет. Вот. вопрос в том, что он поражает психику только на последних стадиях. Оно а, в плане стыдиться, зачем хорошо? Вот при этом это заболевание развивается по четким временным рамкам. И тут эксперты обследовали человека, и он вот в таком состоянии не точно могут сказать, в каком а, состоянии. А такие заболевания, как шизофрения они могут развиваться что с ними вообще, они вообще э, так такие и такие этапы не единицы. Третий член инцианты что не А может развиться, как пояснили эксперты буквально за несколько месяцев. Да. Поэтому э, вот надо консультироваться все-таки с психиатрами и понимать, что нам нужно сделать, чтобы именно значимый период доказательства. Эксперты не могут из того, что было, до даты, когда они поставили вопрос. Если 2005 год, вот они на этот год и будут говорить, что в 2003 они фантазировать не будут, если нет медицинских документов. Или, на что адвокаты не обращают внимания, вместо медицинских документов эксперты при посмертном экспертизе читают показания свидетелей. А, когда, а коллеги многие, даже не думают, что показания свидетелей нужны. Очень нужны. Эксперты их читают. И по ним делают выводы. Поэтому, вот, свидетель, да, вот, вот, да. раз, все почему все я считаю, в это самым опасным а, заболеванием, потому что вот в деле а, были допрошены множественные свидетели, которые показывали, что бабушка была совершенно адекватна, и так далее, далее и медработник там был допрошен, который это все подтверждал, и соседка, и еще кто-то, а, вызвали эксперта а, и эксперт стажем, говорит, вы знаете, при старческом склерозе человек сохраняет все полученные социальные навыки общежития. Он готовит сам себе, может сам себе купить продукты, получить пенсию, он может поддержать разговор там, на бытовую тему и так далее. И даже медицинские работники не всегда могут установить, что человек ненормален с точки зрения возможности совершать сделку. А, и вот, вот почему я и считаю, что он внешне, и Натальес, да. который удостоверял сделку, вроде бы как тоже задавал вопросы, проверял способности, не способен установить. Почему я считаю, что это самое опасное из психиатрических доказательств ой, заболеваний в плане э, того, что окружающий люди тоже смотрит, вроде человек нормальный. Да? Поэтому я считаю лично так. Сейчас еще мой но... рассмотрим. То, что это месяц идут, сейчас пошла, только это совершенно чудовищная волна причин, без мотивных преступлений. Я не буду здесь, не имею права говорить о тех людях, которые сейчас находятся на экспертизе, Но никаких алкогольных отравлений, никакой алкогольной интоксикации, никаких наркотиков, никаких, никаких эффектов, ничего не установить, ничего нет. Прекрасная. Биография, характеристики, семья, дети. Зацепиться вообще не за Потому что осудимся, вообще прекрасный человек в 30-40 лет берет топор, убивает. Берет нож, ночью уходит на улицу, убивает. Не скрывается, все помнит, что состояние объекта и как алкоголь Нет, все помнит, все рассказывает, даже не убегает. Вопрос, почему ты это сделал? какая-то нащупали какой-то черный дыр, диагностировали да, такие вещи, это трудно, но это факт. А? Не было такого раньше. Вот сейчас почему-то появляется все больше и больше. какое это нечто не потрясающее стало в психиатрии. На да. полчаса, на час, на день, сколько? Не одновременно двоя, пожалуйста. Нет, дальше мы не будем сейчас переводить да. в другую тему. Александр Николаевич, давайте. Да, да вот вопрос. вопрос был по качественному городскому суду. Запишите дело 280, а груп 2017. Там отличие консердовые были наши клиенты. Решение и операционное постановление выложено на сайте суда. Мы уже посмотреть всю папу. Я отзвучу, что вы готовы, вы готовы, правы, правы, правы. Все Если у вас есть номер дела, пусть номер дела. А то вам там выдаст человек. Апелляция... А номер дела вы, вы сразу попадете. А апелляция оставила? апелляция все оставила? Да, да, да. да. еще раз повторите. Ага, Сейчас. 2 5 8 0 2017 Итак, в случае, когда мы единики дела с долей с комнатой договор дарения может являться приборной сделкой, продажу доли третьему лицу по права преимущественной покупки сосудников доли. Тут надо учитывать, что круг исковой в потребованного переводе на пострадавшего права и обязанности покупателя соответственно. Стать 250 гражданского кодекса составляет вместе, со дня, когда пострадавшее институцию стало известно, не должно было стать известно о нарушении его права, то есть о совершении сделки. При этом, как указано в постановлении премона Верховного суда номер 10 и ВАЗа номер 22, которую я уже озвучивал, истец в этом случае не имеет права на удовлетворение иска о признании сделки недействительны. Поэтому требования о применении последствий недействительности притворного дарения может рассматриваться только в совокупности с требованиями о переводе прав и обязанности на покупателя. А, э, при этом в отношении притворного дарения действует положение пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса о том, что ничтожное сделок действительно независимо от признания ее таковой силы. В результате срок писковой данности по этому комплексному все составляет те же три месяца, когда пострадавшему собственнику стало или должно было стать известно о нарушении его права. Поэтому, если мы видим дарение доли, понимаем, что это наверняка был обход преимущества права покупки. Но надо смотреть, прописался туда покупатель, потому что уже человек прописывает, прописывается, сдает документы, когда со собственник получает форму сим в паспортной службе, он уже должен узнать о, о том, что собственник потому что в форме указывается к фамилии всех сособственников коммунальной квартиры. А, при этом моя практика показывает, что никакие косвенные доказательства того, что это дарение прикрывало публипродажи, а, например, а то, что спубликовалось реклама о продаже не являются достаточными для удовлетворения такого искусственного. Это могут быть только прямые, преимущественно истинные доказательства, не доказывать, что они должны не только факт совершения сделки, а, прикрытой дарением, но и цель, по которой а, на самом деле была доля комната отчуждена. В одном успешном случае, такой был клуба удовлетворён, когда были представлены копии договоров дарителя и от реального а, а, сайта, из которых следовало продажа комнаты за определенные обстоятельства сделки были подтверждены показания, агента, который сделал сделку ввел. Плюс в ответ на запрос суда из банка были получены документы к варенью банковской ячейки, из, из которых следовало, что даритель был вправе получить пакет, внесенный одаряемым в день заключения сделки дарения, только после предоставления банка документов о переходе к православственности марку приема-передачи и правки обеспечения дарителя из Понятно, что главным действующим лицом здесь был агент, который сохранил из документов, но в результате правильной работы адвоката подержал его сторону. В одном неуспешном случае, кстати, суд проходил с участием прокурора, так как, и слов, были еще заявлены требования усиления от Были представлены и факты рекламы, и доказаны факты показов комнаты потенциальным покупателя. Что Дарик спокойно признал, и на чистом глазу выяснил, что действительно пытался продать комнату. Но как-то на выходные, поехал на рыбалку, выпал из лодки, начал утонуть. Но его спас изоляю. Поэтому он продажи полна, но он отказался и решил подарить его своему спасительному. Учитывая, что Даритик был у Тихина за два метра хвостом, Но смех смехов, они все в принципе отказали, так как э, естественно не смогут доказать, что между дарителем и одарением была совершена возмерна система. Наследование. Александр Николаевич, тут вопрос. А если да. купли-продажи через дарение, когда один метр дарит, остальное покупли продажи? Ну, слушайте, это да. А, ну, я могу сказать, что это канон прошлого. С 1 января 2017 года. А, когда у нас э, очередение любой доли э, требует обязательно нотариальный фонд. Оппозиция нотариальной палаты Санкт-Петербурга, как и нотариальной палаты Российской Федерации, насколько мне известно, о том, что это заведомо уничтожная э, сделка, и э, ни один мой знакомый нотариус такие сделки не удостоверяет. Если мы говорим про прошлое, ну, здесь надо смотреть сроки. Да, э, как бы оснований. Э, но здесь она чем хороша? Э, хорошо, э, метод подарили, но дальше была купля-продажа. Если дарили нечтурно, то купли-продажи нарушено право преимущественной покупки. Значит, что мог сосед? Требовать перевода на себя права и обязанности в течение трех месяцев с момента совершения сделки. Опять смотрим, может быть уже давно пропущен срок исковой недавности, который вряд ли будет установлен, если с момента этой сделки прошло 5-3 года, допустим. Да? надо смотреть да? Но что еще раз. В принципе, как можешь узнать сосед о том, что собственник появился, когда сосед там жил, начал жить, да, и, э -э -э, и самое главное прописался. И тогда, из всем можно увидеть, что э -э, собственник другой. Потому что жить может быть аренда. Но и, ну, и есть другие доказательства, что собственник стало известно. О том, что сделка совершена. Если ему стало известно, и он не обратился в пропустительную трехмесячный срок, то говорит уже, он не имеет права сам по себе требовать эти сделки, признать действительно или приветствия последствия действительно ничтожной сделки. Он может только говорить: переведите на меня права и обязанности. А многих останавливают, останавливают от этого что? что денежные средства. Их перечисления так же как уплачиваем мы и, э, и есть, покупатель который будет лишен э, права собственности по такому низку от соседа должен получать свои денежные средства не от него а на основании этого решения суда понятно кого-то нотариус в чем отказывается в дарении одного... он отказывает потому что считает задеванную сделку да? когда дарится один метр они все окуна он правомерно считает, что такое одарение, вот, кричит за собой, только одно. Основание для входа права преимущественной покупки. Зачем человеку 20 сантиметров или 1 метр живет в очередь, если он может им пользоваться? Поэтому я считаю, нет, пожалуйста, если вам окажет надравиться, вы можете оспаривать, окажет совершение материального действия, только никто что -то не делает. Людям надо сделать совершение. Поэтому сейчас либо все дали, либо ничего. Да и сейчас отход преимущества покупки, э, ну, особенно когда э, у продавца нет налогов, но это все просто, уже никто этим не страдает. Написали, что за 5 миллионов продается, и отправили уведомление всем сособственникам, не покупают в течение месяца, спокойно за 5 миллионов продаем, раз раскисту пишем за 5 миллионов. А то, что там на самом деле полтора, ну я утреную, конечно, обычно там повышают на 500 тысяч, а разница полтора или два, причем судебная практика таких обходов, однозначно свидетельствует, что у нас был принцип определения цены по соглашению сторон. И никакие рыночные оценки, без судебной за определение стоимости объекта не дают основания говорить о том, что стороны зависит ценностью. Все просто. Продаем комнату за полтора, здесь не пишем за два. Соседи отказываются, потому что это выше выночной цены на одну четверть. И спокойно продаем, не надо делать никаких дарений 20 сантиметров живой площади. Итак, переходим к наследству. Вот. Тут это вот самый неприятный профессиональный документ, который меня вызывает äh, проверить. Общее количество тех, кто мог претендовать на наследство, в принципе, невозможно. Наталья не производит и не имеет права производить розы потенциальных а наследников. Групп наследников устанавливается со слов наследника, первым обратившимся за принятие наследства. Все, что делает нотариус, размещая среднего подкрывшегося наследства на сайте нотариальной палаты судьи России. А решение судов, которые восстанавливают месячный срок принятия наследства для наследников, которые пропустили его по уважительной причине, и намного лет, 10 даже 15 предостаточно. При этом уважительная причина, ну, в 90% случаев, это незнание и а смерть наследника, следствие проживания в другом городе или за границей. Некую защиту предоставляет постановление преума суда номер 9. 29.05.2012 года, пункт 42, которого гласит, если при принятии наследства после истечения установленного срока возврат наследственного имущества натуре невозможен из-за отсутствия у наследника, который своевременно принял наследство этого имущества, независимо от причин, по которой наступила невозможность его возврата натуре, наследник, наследство после установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию в своей доле наследства, и действительная стоимость оценивается на момент его приобретения, то есть на день открытия наследства. То есть, вроде бы, как и дом не должен пострадать тот, кто купил а, такое наследование мужчину. Однако это постановление работает не во всех случаях. В частности, не, не, не, не работает оно, Ссылаюсь на определение Ленинградского областного суда от 06 09 2012 33 а 3968 2012 который гласит, поскольку со стороны наследника, принявшего наследство и продавшего его, имело место злоупотребление права при наследовании, а в чем оно заключалась, наследник второй очереди, Намеренно сокрыл однодорезно, что немец в Москве в первую очередь, который находился в местах решения свободы, и по этой причине не принял наследство. В основном, Матышевский меч, который как... просто не знал о том, что наследодатель нет. для правильного рассмотрения разрешения заявления на спор не могут применяться разъяснения, изложенные в пункте 42, остановленные -го, френумы Российской Федерации. Прошлого года, при сопровождении сделки в простых действенной форме, если продавец мой конкретно на основании свидетельства о наследстве, я начал проверять и сам факт в такого свидетельства о наследстве. Поводом послужило судебное дело, в котором мы оспаривали право собственности, применяя последствия действительности ничтожной сделки к свидетельству о а правильном наследство по закону. Потерян свидетельства было изготовлено на пользованном натаряном городе. Подпись надается, печать выполнена качественно. Регистрация в прошла без проблем. Если кому интересно, решение о его на сайте красно районного суда. Дело 2-3202. Блог 2017. А у этого 18.09.2017. Судья и решение. А, э, скажу. В чем ситуация? А после э, э, смерти двоюродной бабушки, проживавшей в отдельной квартире, наследник в течение 6 месяцев обратился Натальюс. Но поскольку, вы сами понимаете, доказать расход с двоюродной бабушкой очень тяжело, поскольку Натальюс ему сказал к заявлению кодом, а теперь, в теперь таких сроков для оформления нет, ну, в общем, он полтора года так и собирался, собирался, собирал, а, как бы через полтора года начал оформляться. А, соответственно, а, да, когда она умерла, он относился с депистосмены в 20-м снял бабушки с регистрации, а, ну, чтобы платить повышенные а, коммунальные платежи. А, 3 марта 2017 года свидетельство о на наследство и несвидетельство в рост И взрослый реестр приходит приостановка с указанием о том, что уже ранее квартиру выдано, другое свидетельство о на наследство, выданное другим надалим. Соответственно, он прибегает с этой перестановки к своему нотариусу. Нотариусу звонит там нотариусу, а даже нет такого. Ну вот с этим мы и пошли, так сказать, естественно, наверное, одно из простейших было дело в плане доказательства. Бланк был третьему нотариусу. Конечно, хороший вопрос, как он попал в руки умышленников, но это мы в гражданском в процессе установить не сможем, но, в общем, отсутить эту квартиру, а давайте даже еще и Сразу, ну, в общем, так. Уголовное дело получилось? Ну, знаете, как бы после вынесения решения судом вступления в законную силу он получил постановление о прекращении уголовного дела в связи с тем, что не пострадавших. Ну, наши полицейские они же не знают, прекращение... Уголовное дело, да, но, мы сказали, мы уже не хотели, не хотели этим заниматься, тем более, что, что уже все-таки у нас достаточно специфизация «Уская гражданская пара». Работа здесь, уголовно-профессуальная пара, и брать деньги как бы, мы сказали, иди там, пиши прокуратуру, по крайней мере, извините, но хорошо, отношения мошенничества никто не притерпим, а подделка документов на секунду, что это для вас не преступление, а? Ну, в общем, ладно. Больше он нам не звонил, как бы, поэтому ничего не могу сказать. Отменили, это не отменили. Ну, вы же понимаете. А, вот. А, то есть, с одной стороны, у нас... Ну, потому не буду продолжать на эту тему, поэтому, как проверить? А, значит, ну... Я обычно там иду к своему нотарию, с которому по 15 лет сотрудничаю. Он просто проверяет по базе, если не внесено, то позвонит другому нотариусу и спрашивает. Ну, если у вас такого нотариуса нет, тогда настаивайте на совершение вашей сделки, нотариальное фонд, это нотариус, который будет эту сделку достоверить, проверить санки всяких ну, ваших полностей. А вот. Можно вот вопрос? Да. Продолжение uh... Полезно, давно у нас уже состояние дела добровольное. Если возникли сомнения, лучше повести подобное свидетельство, например, нет возможности участие сделки с недвижимостью. Такие да, платы, в судьи оказывают ВНД, районные или психиатрические больницы города, какие наказывают, какие не наказывают, надо выяснять, замок. По юридическому лицу запрашиваем выписку из землю. Проверять полномочия директора, а, потому что сами не помнят, что мы поставили на что нашего директора сроком на период уже шесть прошло, мы все. Дальше а, проверяем на предмет крупной сделки обязательной и последнее. отдельно мы говорим о таком способе покупки объекта, как покупка покупке или нет объекта недвижимости, а самому юридического лица, то есть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 поддана на регистрацию, не зарегистрирован по дне продавца, не растут. Даже продавец заключает договор с займом с передачей в салон доверит, а затем передает до доли по соглашению, по чуждению. Понятно. Есть такой вопрос, что без изучения... Я думаю, что вообще не в коридоре. Там Товарищи, герой и начальник, и... начальник управления да. суда, уже в зале, давайте, давайте сейчас заточим. Александр Николаевич, огромное вам спасибо за благодарение. А, я сам простор, не а? знаю, как это будет. И я надеюсь, что могу согласиться на будущее год. Еще. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо большое. А. Так, коллеги, передам детей.